Вася, первый год, это было просто испытание. Вот испытание всем нам, потому что он сворачивал краны, у нас текла вода, нас заливала. И это была уже просто катастрофа какая-то. На самом деле уже просто все подступало к горлу, и хотелось просто сказать все. Я, Я хочу Тут держишь, сгибаешь. И... Вначале это была, знаете, вот, битва за внимание, битва за взаимное уважение, битва за ну, какой-то конструктив. Он просто осознал, что есть там определенные какие-то вот у него состояния, связанные с его вниманием, с его эмоциями, которые он сам бы не хотел, чтобы они были. Но вот что-то надо с ними делать, чтобы вот в обществе жить. Я еще раз представлюсь, кто меня не знает, меня зовут Басим Олегов. И я вам расскажу презентацию, расскажу что нужно делать, если ты встретишь ядовитую из него. Это была победа. Это была реально победа, когда человек вдруг посмотрел на себя со стороны и понял, что ему так самому не надо. Народ, всем добрый вечер. Ты да? Людмила, да. добрый вечер. Вася, Вася, стой. Стою. Пиши свою фамилию и БП пиши, потому. Алло, Витек, здорово, уже съемки. Вот я тебя жду, я без тебя не могу начать, ты же главный начальник. Витек, я без тебя ничего не делаю. Аникулярный. Ну, а, оденешь, потом ослепишь. Знаешь, как сказка? Нет. Это не сказка, это притча. Нет. Ты ее сочинил. Вася, Витя, обязательно сюда к Чучело. Они к нам пришли как-то в один год. Вот они так и ходят парой. Вася светий. Хотя это два совсем разных человека. С разными задачами. Хотя иногда кажется, что их не различить в их каких-то проявлениях. Я вот прихожу домой, выпить хочется, чисто налить шампанского на балкончик и что-нибудь такого подумать. А ведь нельзя, ведь в таком возрасте нельзя пить, можем довести себя до неприятного состояния, что потом утром не встанем. Поэтому литература то, что нужно. Сажусь на балкончик, открываем и читаем Гоголя. Мы поддерживаем развитие самостоятельности ребят, их самость. Эту задачку невозможно решить быстро акциями и мероприятиями. На это понадобится не год, не два, и ни одно десятилетие. Алло, Витек. Алло.